Не так давно мы спросили у наших зрителей, куда отправиться на маленькой колясочке. Ответ пришел из Челябинской государственной филармонии вместе с пригласительными на всю нашу семью. Привет, друзья! Ну что, мы прибыли! Сзади меня находится не филармония, это оперный театр города Челябинска, филармония находится ровно напротив меня. И прямо сейчас мы все вместе собираемся и идем туда. По рекомендациям экспертов, лучше ездить детям в автокреслах без верхней одежды. Но с двумя детьми, где один ребенок особенный, это слишком. Идем? Да! Ну что, друзья, мы уже в филармонии. Сегодня мы слушаем песни самого известного легендарного композитора Гладкова. Называется представление «Проснись и пой». Ну что, мы проснулись, самое время петь. Честно говоря, я была удивлена, что Геннадий Гладков, которого я знаю по песням из мультфильма Бременские музыканты, написал еще и песню про Снисипо из фильма Джентльмены удачи и прощальную песню из фильма Обыкновенное чудо. А уж песню Трубадура, «Принцессы» и бременских музыкантов мы подпевали всем залом. Встреч на концертах Воскресной филармонии! Концерт окончен, а у нас еще есть несколько дел впереди. Посмотреть на реакцию на нашу маленькую колясочку. Дать интервью челябинскому изданию, которые специально приехали в филармонию в воскресенье. И взять интервью у артиста филармонии. сказать интересного о филармонии для наших зрителей? О нашей Челевинской филармонии я могу точно сказать, что мы можем смело похвастаться почти голливудской просто нашей концертной афишей, которая расписана, я не побоюсь этого, но ну, на год вперед как минимум, а, а то и больше. А вот часто у вас проходят такие вот мероприятия для маленьких деток? Воскресные концерты, это вообще добрая традиция нашей филармонии, и практически каждое воскресенье, либо здесь в концертном зале Прокофьева, либо в зале камерной органной музыки. Mm -hmm. Детские концерты, они есть в репертуаре всех наших коллективов гармонических. А, и у духового оркестра, и камерный коры, и солисты сегодня да, представляли mm -hmm. а, песни в Гладково, mm -hmm. пели, играли, танцевали. Вот, а, так что да. Да, наш... я обратила внимание, что у вас филармония предусмотрена под деток и взрослых с какими-то нарушениями. Да, это постоянная такая работа, знаете, вопрос... Открытости и доступности для всех И я вам могу просто рассказать Что совсем недавно у нас появилась возможность Тифлокомментирования На входе получить наушники да. В наушники расскажут все, что происходит на сцене Кто в чем одет, кто как выглядит Кто куда идет, как поднимает руки Спасибо, Это очень здорово Тифлокомментирование, это конечно же прекрасно Но мы хотели бы попасть на второй этаж филармонии Что мы забрались на второй этаж, конечно же лифта в помещении нет, но это не страшно. Мы быстро справились самостоятельно. И что вы думаете на втором этаже? Самое главное, чего ждал Ярослав и Василиса, буфет. фет. Выбор, конечно, невелик, но нам важен сам факт покушать в филармонии. Василиса решила именно здесь сидеть, чтобы лицезреть весь прекрасный вид филармонии сверху с высоты птичьего полета. Василисочка, тебе вкусно, а? да? Филармонии есть на что посмотреть помимо представления, например, выставку уральских художников. То, что меня просто очень удивило и поразило, все дети, которые были сегодня на концерте, они подпевали песни... Э бременских музыкантов, проснись и пой, как будто родители специально с ними учили вместе. А вот. Что касается нашей Василисы, ну, она отсидела э, весь концерт от начала и до конца, и только в конце попросилась в коляску и двигалась уже к выходу на аплодисменты. Ну, собственно, это обычная такое, такая позиция, ребенка поскорее слинять откуда-нибудь, и Василиса не исключение. как обстоят дела с доступной средой в других странах. Наша подписчица Ольга Бацкевич, мама Смайли Риты, поделилась кадрами из музея «Замик» города Познань, Польша. Мы зашли внутри, внутрь этого замка, центра культуры, вот тут выставка, и мы ждем сейчас охраны, чтобы нам подняли, вот это, ну, запустили эту платформу, чтобы подняться на ступеньки, а потом уже там будет, будет лифт. Я обратила внимание, что из-за пяти ступенек организовали специальную платформу, благодаря которой инвалид может посещать музей самостоятельно. Знаете, я хочу сказать, что меня очень поразило, удивило и одновременно порадовало. Мы сегодня особенные были не одни. Я видела мальчика с ДЦП, с мамой пришли на концерт э, послушать песни, порадоваться этому дню. И знаете, мне так было здорово, мне так хотелось подойти и сказать, молодцы, здорово, здорово, что мы вместе, что мы не одни. Но почему-то я не набралась смелости, но этот факт меня однозначно сегодня очень порадовал. А вообще, я настоятельно рекомендую вам посетить филармонию в одно из воскресеньев всей семьей, дети, родители, взрослые, бабушки, обязательно, потому что сегодня концерт прошел на одном дыхании, мы слушали, мы радовались, мы улыбались и, конечно же, аплодировали. Сегодняшний день действительно праздничный, поэтому рекомендуем сходить в филармонию всем. Кто вы, Филиска, классно провели время? Да Дай Теперь домой спать пора.